Всем привет! Сегодня, сегодня приступим к, можно сказать, к изучению куда. Вводную, я думаю, вы уже посмотрели, где я просто историю такую рассказываю. И сегодня попробуем. И пробовать будем Ну, пока что на Windows с использованием Visual Studio. Почему Windows? Потому что... Короче, на Ubuntu у меня все поставилось. И драйвера и SDK кудовская но там что-то Eclipse не запускается, не знаю почему это встроенная IDE -шка. она называется сейчас N... а тут даже ее нету только монитор короче, какие-то проблемы и QT настраивать если честно нет времени ну эта задача не такая уж и сложная но она не всегда тривиальная да? такого рода задач так вот Хотелось бы, если Ubuntu, то настроить и шку Qt и в ней уже работать. Потому что там можно собирать, конечно же, с помощью просто make-файлов, обычного текстового редактора, make файлы, Ну, как-то так мне не особо хочется. Поэтому я установил еще на Windows это. Установил я, у меня 2017 студия. Первое. Ваши примеры. Если у вас 17 студия В данном случае у меня стоит CUDA 9.2 Так вот 17 студию она не поддерживает То есть она не поддерживает компилятор 17 студии Но 17 студии вам нужно будет Просто при установке Если у вас 17 вы установили То нужно доустановить Набор компиляторов В частности вот Visual Studio 2015 В140 И тогда, тогда в принципе работать будет Дальше по поводу Ubuntu у меня не устан... ну как у меня устанавливалось, но не подтягивалось, то есть видеокарта не хваталась, то есть когда я собирал примеры исходные кудовские и пробовал их запустить, мне писало там что-то Unspecify driver, ну короче не хватало драйвер. Как я ставил? Я ставил сначала, давайте вот run файл скачивал локальный а вот я его ставил устанавливал переустанавливал ни, ничего особо не менялось и мне помогло решение вот такой Debian, файл скачать то есть и вот по аналогии я его скачал скачал патч и вот таким вот образом я ставил и после этого у меня уже определялась видеокарта, ну, исход, э, э, бинарники, которые были собраны из исходника, уже определяли и все хорошо, все хорошо запускалось. Вот, это если вы пользователь Ubuntu. То есть мне run-файл не помог, помог только Debian. Итак, Итак студия. Что по поводу студии? В, не знаю, как в 2015, но в 2017 есть такая проблема. Если мы Попробуем создать новый проект. Давайте сейчас сразу создадим кудовский проект. Выберем. А, вот NVIDIA CUDA 9.2. И вот CUDA 9.2 Runtime. И давайте куда-то сейчас. В качестве примера. Где тут диск C. TMP. И напишем. Куда тест? Нажмем ОК. Вот, сделали. И если мы... Блин, а где тут? В этой студии. Что тут справа? Я привык, что слева. О, вот так. Вот. Если попробуем собрать. Как тут собирать? контроль shift b по-моему. Так, если мы попробуем собрать, вот этот проект по умолчанию, который создается, не собирается. Но первым делом, если у вас 17-я студия, нужно изменить toolchain, так сказать, на 2015. Есть. Попробуем собрать еще раз. Второе. Мы видим проблему. Imported project -та -та -та -та, was not found. Что я делал? Я советую вам, когда вы будете устанавливать вот это все куда, у вас установятся примеры какие-то. Я думаю, вы без труда их найдете. То есть там набор примеров. Но ну, в данном случае, где тут они у меня? У меня валяются, наверное, вот CUDA samples. И вот здесь все примеры. Да? Куча примеров, которые как бы можно запустить и собрать. Так вот, я сделал следующее. Я просто взял... Какой-то примерчик, скопировал его. Именно, ну, нашел различие между файлом проекта этим и тем, который вот создает для меня вот эта студия. Потому что нас создает какой-то неправильный. Ну, он не собирается. Что, короче, я сделал? Вот у меня есть такой шаблончик. И я теперь буду копировать. Кстати, я не скопировал. Давайте, давайте. Блин, сейчас, куда я его копировал? Dell, куда lessons, lesson 1. Во. Я, наверное, сейчас вот эту вот это добро. Сейчас возьму и сделаю копию. Копии. Потом переимену Это будет шаблончик. Так. Блин, PDB файл там был, его надо удалить. Он много места занимает. Ну то потом сделаю. Так, делаю шаблончик. Вот у меня будет шаблончик. Первое дело. Вот вы создали проект. Давайте сейчас перейдем, перейдем, перейдем, перейдем к нему. У меня в TMP он. TMP, где он? Куда тест, да? Вот, вот этот проект. Так вот, нужно подправить вот этот файлик. Куда тест в VCX Project? Это первое. Второе. Нужно из тех примеров, сейчас где она, примеров кудовских, вот куда samples, скопировать папку common. Вот я беру и копирую ее. И копирую ее на тот уровень, на котором лежит просто папка ну с проектом, вот наш куда тест мы создали дальше дальше идем в наш куда тест в наш про, э, э, файлик настройки проекта и, и и и что я делаю первое вот здесь копирую вот вот эту property group здесь в созданном студии он отсутствует то есть мы смотрим мы сравниваем и вот, и он отсутствует это первое. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше идем в самый низ проекта, дальше, внизу, вот здесь то, что студия создает, как вы видите, путь немного отличается от того, который был, ну, в тех примерах. Значит, берем вот так вот и копируем, берем и копируем, ну, то есть меняем, можно сказать, есть. Сделали. И еще одно. И еще одно. Тут где-то был куда э, compiler. По-моему... По-моему... Не, не это. А, блин, это ж вот, вот здесь надо смотреть. Так, куда compile. Вот, берем это и копируем. И находим в первую очередь что-то типа... Даже не то типа, а первое упоминание. Да, первое упоминание компилятора. Вот. CL компилятор это Windows компилятор, линковщик, настройки. Так, идем, идем, нашли CL, нашли link, и вот нашли CUDA. Потому что куда есть еще здесь, но меняю вот тут. Вот, вот так вот сделали. В пути все относительно. И как вы видите, тоже тут относительно, вот мы папочку Command скопировали, там дополнительные файлики. Ну, нужные дополнительные файлики. Теперь идем сюда. Здесь спрашивает релот, конечно, релот. И теперь попробуем пересобрать, сделать ребилд. И, по идее, все у нас будет хорошо. Сейчас все соберется. Ёлки-палки, в этой студии я не особо давно работал, поэтому. Ну, как мы видим, все собралось и ошибок нет. Все хорошо теперь можно запускать и можно уже изучать непосредственно сам язык куда ну как бы там особо такого языка и нету это вы увидите нужно уметь и понимать эту архитектуру я ее особо с ней не умею ну и наверное сказал бы что особо не понимаю потому что как-то где-то прочитал фразу такую что если вы что-то не можете объяснить пятилетнему ребенку, значит, вы это не понимаете. Вот я где-то на таком уровне. Поэтому я буду это все добро изучать с вами. Времени отдельно это у меня нету Изучить, а потом донести вам. Поэтому, ну, думаю, будет нормально идти. Дело в том, что я уже больше месяца не могу просто к этому подойти. Банально нет времени. То есть у меня уже месяц назад это все установлено, ну, грубо говоря. Купил пару книженций. Какие книги, я в предыдущем ролике говорил. Итак, давайте познакомимся, что же такое куда Давайте, давайте, ну это, наверное, все оставим. Это тестовый пример, точнее стартовый, он так и создается. Итак, итак, итак ну можно, я думаю, для начала написать просто наш наверное hello world так так так давайте или это оставим, давайте это оставим. короче куда это можно сказать классический язык C ну или можно C++ то есть для того чтобы охватить максимальное количество программистов Nvidia решила взять за основу язык C и дополнить его ну, там некоторыми идентификаторами, либо словами. А, либо словами. И в этом случае мы видим обычный Си. То есть, в принципе, ничего нового здесь нету. Единственное новое для нас это будет. Это будет. Это будет. Это будет, короче, я это все удалю. Потому что вот так вот. Я сейчас это все удалю, и мы продолжим. Я бы поставил на паузу, но дело в том, что я пишу с помощью OBS этой студии, или как я, OBS, да, и на паузу оно не особо ставится. Там либо пишешь, либо не пишешь, и все. Поэтому прошу прощения. Итак, давайте вот так вот сделаем. Напишем, напишем Hello World. Ну, printf, hello world, вот так. Это обычный язык C. Все хорошо, все нормально. А, ничего как бы нету. А, в чем фишка? А, язык куда C он простой, а, ничего страшного в нем нету. Он практически тот же C. А, своей простотой он, ну в данном случае вот язык C, он работает на процессоре. Процессор это CPU, он еще называется хостом, то есть CPU это хост. А, то, что мы хотим выполнять на устройстве, называется девайсом. Это будет GPU, GPU, вот. Так вот, то, что написано на языке C и не обрамлено какими-то специальными там словами, это все будет выполняться на CPU. Теперь давайте добавим, добавим, добавим то, что то, что мы хотим, чтобы оно выполнилось на GPU, то есть на устройстве. Нужно для этого сделать вот так вот, написать global void kernel. Так, Ну тут напишем void Это в языке C Мы таким образом четко указываем Что функция не принимает никаких параметров И теперь И теперь функция пусть будет пустая И давайте ее вызовем Kernel 1 А, ну вот так вот, да Смотрите, это был бы вызов обычной функции C, которая бы вызывалась, наверное, на... Э, ну, сейчас попробуем собрать, я не уверен, что соберет. Да, не соберет, все правильно. Так вот, это как бы вызов, казалось бы, обычной функции языка C. Но здесь новое что у нас? Global. Что такое Global? Э, э, это квалификатор... Куда дополняете язык си некоторыми квалификаторами. Их не так уж и много. Так вот, это один из них global. Мы вот этим говорим компилятору, что эта функция должна компилироваться для исполнения устройством, то есть GPU, а не CPU. В данном случае. Компилятор NVIDIA передает функцию kernel, то есть а, есть еще NVIDIA компилятор. И он, когда видит а, вот эту функцию, он передает ее компилятору NVIDIA, и, который там компилирует и обрабатывает код. И код этот будет выполняться на GPU. Итак, так вот, чтобы а, ее вызвать, вот так вот не получится, потому что это необычная не функция C. Надо написать... Вот такую вот штуку. Один, один. Так, так. А, нет, три. Три это ж в языке C, плюс плюс, да и не только в языке C плюс, в языке C это у нас будут сдвиги. Ну, что-то типа такого. Давайте попробуем собрать. И, и, и, как мы видим, вроде бы все собирается. Да, все собралось. Так вот, вот этот кермен. Она нам с помощью этого квалификатора, мы указываем, что функция должна выполняться, точнее Global, должна выполняться на устройстве. Кроме всего прочего, есть еще... Кроме глобала, есть еще четко вот так вот, можно указать. Device. Device это выполняется на... функция выполняется на GPU. Дальше. Global. Global мы уже знаем. Я здесь оставлю это. Global. Тоже выполняется на GPU. И... И хост. Ой, надо с маленькой. Сейчас. Хост. Да елки палки, неудобно писать просто. Так, что здесь не так? А, все так. Это выполняется на CPU. Ну, дело в том, что из функций, к примеру, таких что-то нам надо вы, выполнить на центральном процессоре. Соответственно, какие-то функции мы можем пометить. Ну, с этим, я думаю, мы разберемся. Так вот, вот device и global, да, два таких квалификатора, которые указывают, что функции должны выполняться на GPU. Из global из. А, ладно, давайте идем дальше. Так, так, так. На функции, на вот эти вот функции, GPU, то есть Device и Global, вот функции с этими квалификаторами, накладываются следующие ограничения. Нельзя их брать не, нельзя брать их адрес, ну, за исключением Global функции. То есть нельзя брать адрес вот, вот этих функций. Не поддерживается рекурсия. Не поддерживается статик переменные внутри функции не поддерживается переменное число входных параметров. Для задания размещения в памяти GPU-переменных используются следующие спецификаторы. Device Так. Constant и шарот так ну давайте я думаю давайте мы к этому все равно подойдем давайте наверно продолжим продолжим продолжим так вот мы увидели что куда это стандарт язык си кроме ну за исключением некоторых таких добавлений так вот потому что понятное дело cuda си нужда, нуждается в каком-то синтаксическом способе, который способен пометить, что функция должна выполняться на устройстве. Одно из достоинств Куда c заключается в том, что он обеспечивает языковую интеграцию, благодаря которой вызовы функций для устройства выглядят очень похожи на вызовы функций для центрального процессора. Но позже мы это обсудим. Теперь давайте передадим параметры. Давайте это все по мере будет, потому что, я так смотрю, не очень получается. Я отвлекаюсь, заминаюсь и все такое. Давайте просто сложим, сложим что, два, два числа, наверное. И давайте напишем для этого функцию. Вот. то есть о, о том, что такое э, ядра, нити, мы постепенно к этому подойдем. Поэтому вы, конечно же, можете сами уже почитать, а потом посмотреть мое объяснение и, и сравнить. Может быть вы допоймете что-то, а может быть наоборот, дополните комментарием, скажете, что ты вот неправильно объяснил intb. Так, мы пишем функцию. Что будет делать эта функция? Эта функция будет делать, она будет складывать два числа а плюс b. а плюс b. Здесь, то есть, мы сейчас создаем функцию, в которую уже можно передавать параметры. Давайте вот здесь создадим нашу выходную переменную c. И, и передадим сюда, к примеру, 1, плюс 2. Так, int, dfc, вот так вот. Смотрите, просто так передать в эту функцию адрес какой-то переменной нельзя, потому что это все-таки разная память. Это будет выполняться на устройстве. Ну, к примеру, вот сделать вот так вот, да? Мы так не можем, потому что это на самом деле разные, разные памяти. Ну, давайте попробуем собрать. Блин, еще не привык к студии. Ну, вроде собирается. Давайте попробуем запустить. Кстати, тут еще есть всякие профайлеры вот NVIDIA, вот встроенные в студии Inside. Ну, попробуем. И чё, что-то выполнилось? А ну-ка, давайте выведем C. Ой, блин, C, и Чё, U. Тут есть профайлер, с помощью которого можно замерять, ну, сколько выполнялся код и всё такое. Ну, к этому, я думаю, мы подберемся. И чё? Подожди-ка. А почему ты не пересобрал? Рыбилд вот сделаем. Я тут, кстати, заметил. Ну, это буквально, наверное, второй запуск мой. Ну, реально в коде. То есть я до этого даже ничего не запускал. Не, я запускал, смотрю, собирается и все. Но в коде я ничего не менял. Поэтому где-то могу тупить. А, во, все нормально. Как мы видим, мусор какой-то. Казалось бы, ничего тут не вызвалось и, и, и ничего не работает. На самом деле это не так. Это вы, вы должны четко уяснить, что эта функция будет выполняться на устройстве. А, а вот это на центральном процессоре, а это на GPU. То есть вот это CPU, это GPU. Соответственно, памяти разные. Нельзя вот просто так взять и поделиться, потому что GPU мы знаем при запуске процесса нам выделяется виртуальное адресное пространство соответственно эти адреса ну просто вот так вот нельзя шарить они они они они ну так делать нельзя так вот для того чтобы передать какой-то адрес нам нужно не передавать а, к примеру давайте выделим выделим память ну, с помощью макроса. И эту память выделим на устройстве. То есть, что мы сейчас делаем? Мы сейчас а, пере, учимся передавать параметры ядру. В данном случае параметры есть. А, и следующая наша задача выделить память а, на устройстве. Для того, чтобы в эту память а, был записан результат. И потом мы эту память скопировали обратно. Ну, на, на нашу, наши переменные, которые находятся, грубо говоря, на CPU. То есть, у нас вот сейчас есть реально две разные памяти. Чтобы выделить память на устройстве, нам нужно сделать следующее. Использовать вот такой макрос. Ну, тут есть еще handle error, Error. Так, правильно написал? Вроде правильно. И куда... Малок. Вот, есть куда малок. Мы, куда мы передаем вот такую штуку void. указательно на указатель на void. Берем адрес dev. В данном случае dev у нас является указателем. И мы берем адрес этого указателя, то есть то место, где хранится этот указатель. Не значение указателя, а то место, где лежит сам указатель. Size of от int. Есть. Так, и что тут не так? Где-то я скобочку еще забыл. Походу. Так, сейчас погодьте. Это, если это макрос, то желательно... Есть, раз, пробел. А, вот здесь я забыл. Все правильно. Вот так вот. Во. Handle рор. Что такое handle error? Ну, если будет какая-то ошибка, мы об этом узнаем. Да блин, я привык Ctrl-B нажимать, видите? Так, ошибок нет. Так вот, что мы здесь делаем? Куда малок? Она похожа на стандартную функцию малок, но говорит исполняющей среде куда, что память должна, будет, должна быть выделена на устройстве. Первый аргумент это у нас указатель, в котором будет возвращен адрес выделенной области памяти. А второй ⁇ это размер этой области памяти. Если не считать того, что указатель на выделенную область памяти, не возвращается функции в виде значения, то поведение ничем не отличается от малок. У малок, как мы помним, малок нам возвращал еще. Вот. Даже тип возвращаемого значения void, указатель на void совпадает. Итак, что это за конструкция handle error? Это, это служебный макрос, определенный в коде, определенный в коде. Давайте перейдем. А что такое? Нет. А, давайте не будем. Тогда его уберем, потому что хендлинг ошибок на самом деле где-то где должен быть в коммане. Ну, я потом его поищу. Давайте пока так. Так вот, куда мало, да? Разобрались. Это мы выделяем память на устройстве. Что нам нужно сделать дальше? После того, как мы так, и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь нам надо передать эту память. Intel C. Есть. Адрес выделили. Передали этот адрес. Теперь тот адрес запишется результат. Дальше. Теперь нам нужно из той памяти, то есть память, адрес будет здесь храниться, скопировать в нашу, как бы скажем так, локальную память. Для этого нам нужно вызвать такую функцию, куда mem, вот. mem copy, в которую мы передаем, куда мы будем копировать, в данном случае берем адрес нашей переменной, дальше берем откуда dev c, дальше сколько size of int, и дальше, дальше мы указываем, куда memcopy mem да, mem device to host, то есть с устройства на хост. Хост это у нас CPU. И после этого желательно пересобирать. Почему желательно пересобирать? Потому что я заметил, что не подхватывается изменения. Если в файлике расширение .cu куда? Вот такое. елки палки Что такое? Где-то тут несовместимо. Что несовместимо? 1, 2. А. Товарищи, я... Вот так вот надо сделать. Я не туда написал. А вы молчите. Могли бы подсказать. Так вот, когда я делаю здесь изменения, студия что-то не подхватывает. И нужно делать ребилд. Ну, не знаю, как с этим бороться. У меня желания не было искать, как с этим бороться. Поэтому я просто делаю ребилд. Ну, нету времени. Нету времени. Возможно, стоит просто переименовать в .cpp возможно, не знаю, или си, хотя вряд ли. Вот, так вот, смотрите, что мы делали, мы создали функцию, которая принимает три параметра: одно число, второе число и куда нужно сохранить результат. В данном случае указатель. Памяти у нас разные это устройство работает, это хост, CPU, то есть GPU, CPU. Значит, просто так перекидываться адресами мы не можем, потому что они абсолютно разные. Значит, для этого нам надо воспользоваться. Первое. Выделить память. Выделить. И сохранить эту память в какой-то переменной, Дальше передать ее. А дальше, после отработки ядер, или э, одного ядра, или, ну, в данном случае мы указываем, чтобы работало одно ядро. Э, после чего этот результат скопировать в нашу локальную, так сказать, память. При этом указал, что копирование происходит с девайса на хост. Есть. Тут как бы есть тонкий и важный момент. С своей простотой и мощью язык си -si» во многом обязан стиранию грани между кодом для CPU и устройством. Однако программист не должен разыменовывать указатель, возвращаемый куда малок. В коде, исполняемом на э, хостен, то есть на э, CPU, этот указатель можно передавать другим функциям, выполнять с ним арифметические операции и даже приводить к другому типу, но ни читать, ни писать в эту область памяти нельзя то есть вот сюда вот этот указатель будет неприкасаемым компилятор ну если вы что-то туда запишите компилятор об этом ничего не скажет ну так уж вот уже повелось вот поэтому вы четко должны понимать что вот эта переменная только для того чтобы да как бы делаем такой мостик и об этом мостике будет знать куда и ну то есть куда будет знать вот и вот с помощью этого мостика мы как раз и передадим данные. То есть не пишите сюда ничего и не читайте, ничего не делайте. Вот. Только используйте в функциях куда. Так вот, есть такие правила. Разрешается передавать указатели на память, выделенную куда-малок функциям, которые исполняются на устройстве. Что мы сейчас и сделали. Мы выделили с помощью куда-малок память и передали функции, которая выполняется на устройстве. Разрешается использовать указатели на память, выделенную с помощью куда-малок, для чтения и записи в эту память в коде, который исполняется устройство. То есть вот здесь по этому указателю можно, можно записывать, можно читать и записывать данные. Разрешается передавать указатели на память, выделенную куда малок функциям, исполняемым на CPU. То есть вот здесь локально. Разрешается передавать. Но, вы понимаете, писать туда и читать ничего нельзя, если это выполняется не на устройстве. Не разрешается использовать указатели на память, выделенную с помощью куда малок для чтения и записи в эту память в коде, который исполняется на CPU. Ну, об этом уже было сказано. Так вот, вот мы память выделили, передали устройству, то есть функции, которая будет выполняться на устройстве, и результат скопировали. И теперь давайте попробуем запустить и посмотрим на результат. Что у нас будет? Так, где ты? Вот, мы видим три. Ну, отлаживаться, как вы понимаете, здесь нельзя. Можно отлаживаться вот до этих пор, а потом это все выполняется на устройстве. Так, э, ну, какая тут еще и проблема? Я думаю, вы уже заметили. Память-то мы выделили. А освобождать-то кто ее будет? Правильно, ее нужно освобождать. Ту память, которую мы выделяем на локально, мы, да, ну, мало как, выделяем, мы всегда используем free. Точно так же и здесь. После того, как память нам не нужна, нам нужно куда вызвать такую функцию free. И сюда передадим вот эту нашу. То есть память чистить нужно везде и всегда, и об этом не забывать. Так вот, здесь сегодня мы попробовали создать, создать, создать первый наш проект, в котором мы создали функцию, которая принимает параметры, и эта функция вызывается на устройстве, и там складывается два числа. В данном случае, что вот это такое, будем разбирать дальше. Но э, это видео такое, больше вводное. Поэтому, я думаю, вы сейчас полезете в интернете и почитаете, что такое куда и какие-то основы. А дальше, я думаю, мы продолжим, э, продолжим создавать э, и разбирать уже готовые примеры и создавать наши собственные. Ну, думаю, все. Итак, я думаю, видео уже затянулось, и, и так как я сам с этим всем тоже знакомлюсь, поэтому, поэтому не, извините, если что-то не так. Ну, а в следующий раз мы получим информацию об устройстве, я напишу уже этот примерчик небольшой, и дальше э, будем использовать свойства этого устройства, потому что перед тем как что-то запускать на устройстве нам нужно узнать сколько ты содержишь ядер там сколько максимальный размер памяти у тебя есть и все такое сколько нитей вот что такое нити и ядра я советую вам сейчас почитать а в следующий раз мы с вами ну я попытаюсь это объяснить то как я это понимаю там соответственно вы получите вторую точку зрения, может быть и третью, и может быть что-то где-то допоймете. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Обязательно комментируем, если вы уже продвинутый в этом деле. А именно в деле программирования графических процессоров. Ну, на сегодня все. Всем пока.